вот так отселить, сделать отчасти с вот здесь у нас границы, если так держать, то это отчасти должно быть меня ровно а, я не знаю, она ровно пойдет менять это. для этого что мы сделали, поставим сюда уровень и посмотрим, видите, не ровно стоит, так опускаем, вот так должен быть стоять, мы сейчас возьмем его прикрепим сюда и будем все вот это отверстие которое мы сделали вот она должна была бы выйти сюда а, оттуда который отсюлил а она опустилась вниз вот без уровня я посмотрел и вот так крыло получилось сейчас постараемся сделать ровно вот этот чтобы он ему не мешал и обмотаем скотчем У нас бумажный скотч можно и обычно тот же. То, что под руку попало, я взял. Сейчас с этой стороны тоже обмотаем, чтобы он устойчиво стоял. Вот ему тоже не мешает. И у нас уровень тоже стоит рун. Сейчас пойдем свелить. Вот так ставим аккуратно, где нам надо селить. И отсюда уровень лежат. Вот, уровня и поехали. Я сперва без, сперва без перника, я сделала. Сделала. Сейчас первый без, первый без Я уже делал, чтобы Сейчас включил Вот чуть-чуть получилось, так более-менее нормально, не, не настолько низупало. Вот второе отверстие тоже сделали. Вот у нас видите.